Расскажу свой личный пример. У меня был скольз. Ну и, возможно, это, естественно, чувство вины. Ну, как, как всегда родителями, да? Вот, потому что меня всегда делили на два. То есть это родители к себе а и дедушка с бабушкой к себе. Понимаете? То есть они вот меня, вот как это наша дочь, нет, это наша дочь и вот так вот друг друга, да? И, Конечно, у меня чувство вины. То есть к одним поеду перед другими, к другим поеду перед другими, да? И вот этот вот скольёс, когда я это все осознала, когда отпустила, когда проработала, у меня тело само выпрямилось. Понимаете? То есть вот как это работает. Поэтому, конечно, вот эти, вот эти моменты, это и есть, вот это наше приводит к этой нежелательной, нежелательным этим всем недугам и хворем. Поэтому и многие не могут понять, решить эту, этот вопрос, ну, идя просто к врачу. То есть это нужно совокупность, именно работать с вашей соматикой, именно работать с психологом, да? Вот, ну здесь вот, вот такая работа, конечно, рекомендуется. Ну и, конечно, есть в этом своя ценность, как говорят, своя выгода, да. Потому что из-за этого люди испытывают такое, как бы, напряжение нервное, тревожность. К этому еще добавляет сожаление. То есть человек начинает сожалеть, что совершил определенный поступок, да, вот испытывает вот эту вину. А, осознает ее И понимает, что может поступить иначе. И какая же здесь выгода присутствует? Да? Вот многие скажут, вот обычно к нам, когда приходят, вот у любой болезни, когда мы говорим, у любой неприятности даже есть выгода, она да? нас иногда смотрит как не, на, на ненормальную. У меня здесь проблемы, да, вы говорите, что выгодно. мне выгодно болеть. Да, да? но а, всегда есть такая, знаете, вот скрытая и, а, выгода. То есть это вот есть вот такие вторичные выгоды, как говорится. То есть здесь мы а, именно воссоздаем образ вот этого правильного поступка. Вот как мы как, как, как мы могли бы повести себя в этой ситуации. Вот Потому что это за этим что следует? За этим следует как бы раскаяние. Понимаете, у нас есть возможность раскаяться. Вот, помогая человеку вот выбрать себя, это вот такой, знаете, вот тяжелый духовный труд. Но результатом становится вот эта истина, вот этот истинный путь, что дает нам возможность вот так обрести себя. И, конечно, после этого наступает прощение. Есть, понимаете, вот такой вот Заверт ума. Такая игра ума. Ну там еще да, Лариса Барсова, у меня по гороскопу кот-кролик. Но я вижу, как он стал меняться. Я стала себя чувствовать замужем. А могла бы и не почувствовать этого счастья. Теперь я понимаю, когда говорят. Мой принц, наверное, надо тоже попробовать так называть. Да. Да. Так. И, конечно, в психологии существует ряд таких эмоций они такие универсальные, это вот наш вот страх, печаль, удивление, понимаете? И к этой категории, естественно, относится и вина. Некоторые исследователи, например, как психоаналитик Жак Лакан, считали, что чувство вины может быть и врожденным, понимаете? Даже вот почему мы и говорим, что 95 то есть почему это вот именно травма вот этого зачатия, да? А вот, например, Мелани Кляйн говорила, что вина возникает даже в первые месяцы жизни. Потому что ребенок, он, в этот период у него, знаете, он испытывает такие э, смешанные чувства. Он одновременно может любить маму и не любить ее. Вот мы же всегда считаем, что... Ну, ребенок родился, он любит меня, да, это мой ребенок. Я... Вот у ребенка бывают даже вот такие э, э, смешанные чувства, понимаете? Вот, поэтому, конечно, вот к этому состоянию чувства вины подвержены практически все люди на Земле. Все люди, просто 5-6% они могут из этого как-то их э, ну, э, отделять и с этим жить разумно. Потому что, как мы говорим, что с этим бороться так, это бесполезно. Потому что как бы любая борьба, она рождает антиборьбу. Понимаете? Вот полностью отсутствовать вот это чувство вины, оно только может быть вот у людей вот такими патологическими, психологическими заболеваниями, у кого есть. А так в основном все здоровые люди подвержены вот этому Чувство вины. Это вот, ну, первое, поэтому это не надо этого бояться, думать, что это что-то такое, да, вот, почему я такое вот чувствую, да. Просто не нужно вот это вот в крайне сикидаться, потому что если это доходит до края, до такого тоже ярко выраженного чувства вины, это вот, вы впадаете вот опять в это состояние жертвенности, понимаете, в это страдание. То есть опять выгода, да, пострадать. Понимаете, обратить на себя внимание. Вот. Зигмунд Фрейд вот и говорил, что это вот, называл эту часть личности сверхя. То есть это вот именно, что, как мы вам говорим, что именно все люди расположены к этому чувству вины. Это вот именно считается здоровье психика у человека. То есть это как бы контроль над собой как бы чего-то не натворить, да, вот это вот добро зло вот как и это вот как весы, понимаете? Это как бы наша высокая мораль. Поэтому мы говорим, что от нее избавляться это бесполезно. Просто в этом нет никакой необходимости. Нужно просто суметь вот принять это. И, конечно, отличает, что вот есть такое реальное чувство вины, а есть такое то, что мы себе придумали, такое мнимое, понимаете? А отсюда для чего мы это придумываем, да? Иногда это вот доходит такое, зачастую вот, когда манипулируют, понимаете? То есть или нас манипулируют, или мы манипулируем этим чувством. Ну вот, я ж сюда такой виноватый, пожалейте меня и так далее, и так далее. Поэтому это такая эмоция, ее, знаете, вот, легко культивировать. Вот это вот именно манипуляцию. И многие этим пользуются. Особенно это любят делать родители, такие престарелые наши близкие родственники, которые говорят, ну вот перестал ты нас навещать. Да? Уже виноват. Да, уже виноват. Ну как, как можно не навещать пожилого человека? Вы что? Там, я же болею, а ты вот меня не навещаешь. Я скоро помру, а ты даже и не заметишь. Понимаете? То есть вот таким образом мы что делаем? Такими аргументами, жалобами мы насаживаем, стараемся человека всегда держать, как говорится, в, область, в своей области, да, вот как бы вот этого на него влияния влиять на этого человека. Понимаете? То есть вот оказать такое давление. Естественно, то есть здравомыслящий человек, он что, он любит своих этих пожилых родственников, там, родителей, и он будет испытывать вот эту вину, что он невнимательный, оказывается. Потому что это же, ну, это же ненормально. Как я могу не навещать? Понимаете? Потому что нам когда-то внушили, что это вот как бы идеальный образ. Понимаете? Идеальный образ, и мы себя вот это вот всегда укоряем из этого нашего собственного несовершенства. И естественно, отсюда что происходит? Наказание мы сами себя наказываем, а потом еще это часто такое бывает, знаете, ну вот эти свои как-то вот эти интересы, да, мы а, начинаем задвигать на задний план. От этого идет вот эта манипуляция, к чему приводит? Что мы начинаем себя отодвигать на задний план? Все свои интересы, все свои предпочтения. И вот так невольно начинаем жить чужой жизнью, не осознавая это. Отдаем предпричение интересам других людей. Даже есть, знаете, вот такой, вот если вы смотрели, есть такие герои фильмов, возможно, возможно среди вас есть друзья, вы, может быть, вы сами такие являетесь. То есть человек, который вот, ну, его говорят там, что он, вот он для всех вот все сделает, понимаете? А дома у него может быть ничего не быть. Он забывает, то есть он забывает о, своей, о своих, детях, о своей семье. Понимаете, все, все, туда. Вот, вот такой у него есть, а внутри то это обратная сторона этого, то вот это есть страх остаться одному, страх вот то, что не соответствует вот этой планке, что вот он такой жораховуша, понимаете, например, вот. Поэтому вот эту планку мы себе задаем и стараемся вот этому как бы идеализировать. Но это, дорогие друзья, есть хорошо. Угу. Там еще другой вопрос. Да, Валерий Зоткин сознательно отказался от собачек, кошечек, рыбок, кроликов и другой фауны в отношении к любимому человеку. Только по имени. Да? Да. Нам же не зря ждали имена. Да? Угу. Настоящие красивые имена. Да, это здорово. Так надо держать, да. Лариса Брусова, вы знаете, я не могу вспомнить свое чувство вины. Я помню, что оно было, но не хочу вспоминать, за что. Мне сейчас э, так легко, это после сеанса 5 Мне кажется, что даже время высвободилось. Я не помню, чтобы в последнее время меня кто-то разводил на чувство вины. Живу, делаю то, что нужно, еще то, что хочу, и все нормально. Угу. Да, видите, как здорово уже не разводят. И когда это прорабатывается, вот именно вот человек, большинство из вас не можете вспомнить потом, понимаете, что же этот какой-то там, вроде годами носился с ним, да, как а, дурак с торбой. а когда проработалось, и вспоминать-то она начинает вспоминать, и не приходит, понимаете? Да, Наталья Сербекова, мне чувство вины за то, что я редко бываю у родителей на кладбище. Деду на море, а им памятники надо менять, да? Видите, вот сейчас вот только говорили, да, но в этом данном случае было, что не навещаешь ты нас, да, а тут уже там, уже там, понятно, что... Да. До сих пор не навещаешь. На поглости уже, да, ты до сих пор не, не навещаешь, конечно. Наташа Новикова. Если звезды в личном гороскопе слабые, а о себе заботятся, сил не хватает. Помогать легче, по себе понимаю, угу. да? Отпросы, да, ума такой. Это, это конечно хорошо, но дорогие друзья, нельзя на себе ставить печать, то, что вот звезды слабые и все. А что теперь делать, если они слабы? Понимаете, нельзя буквально верить гороскопу. Нужно, это тоже выверт ума. Мы не раз доказывали, мы специально вот начали, когда щелчки мы начинали, что-то тот, тот год был какой-то. Что там было? Да. Ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий не пускает. Летроградный Меркурий где-то стрял, где стрял. Он каждый день не пускает. Он каждый день не пускает. У нас была одна... Как же их называют? Да, ну, организатор. организатор да. И она говорила, ой, нет, в это число мы не начнем. Это летроградный Меркурий. Нельзя, нельзя. Вы что? В это число вебинар не вести нельзя. Да. Не мы говорим, давайте будем делать все нормально. Вот, мы говорим, ну, и так, пошутили, россия, эти звезды, да. нормально. Вот. мы провели, и что, всем вебинаром все пошли на щелчки. Я говорю, ну что вам, ретоградный Меркурия на щелчку, говорю, денежки. она смеется, то есть, поэтому это, понимаете, нельзя ставить себе такую печать. Там были не мы одни, у нее, mm -hmm. да, на какого-то у меня целая, это самое важное, насколько спикеров, и вот все ждем, когда же этот программный Меркурий соизвалит, выдать, да, свое вперед. Но вот, как видите, уже 23-й поток нашего, нашего интенсива, он продолжается и идет своим чередом. Да. да. И, и он, он стал преображаться, он стал да. еще больше иметь, как говорится, возможности сейчас, вы сами это на себе чувствуете. Кстати, напишите результаты то получил какие -то результаты, да, за неделю. Итак, дорогие друзья, вот если постоянно испытывать это чувство вины, да, то и отношение человека к самому себе, конечно, будут хуже, понимаете. И чтобы этого не, не произошло, необходимо вообще тщательно обдумывать э, все свои поступки, решения, потому что вы как человек разумный, вот мы как вам говорим, задавайте вопрос. Вот этот вопрос, зачем это, очень такой хороший вопрос, да. Конечно, если вы действительно виноваты, но бывает так, мы неосознанно можем обидеть друг друга, что-то сказать, да. Иногда такие срабатывают, такие, если кто-то на этом пути, что себя как бы осознает и хочет повышать вибрации, да, духовно расти. Конечно, у него часто к нему такие сущности, как проверка, возвращаются, да, что там, что-то начинает ему подкидывать и так далее. И человек неосознанно вот возвращает свой паттерн вот этой привычки, да, и тогда, конечно возникает, что он может неосознанно просто обидеть. Да и просто, даже если он к этому не, не готов, а просто он может, если у него такого нет, что он в привычке обижать, как, но он может неосознанно обидеть. да, Словом, или он даже не знает, а человек может обидеться. Ну и вот такие моменты, да, возможно, вам ну, можно как-то загладить вину, да, или вы это осознаете и так далее. Но это должно звучать важно, чтобы это звучало искренне, да? вот таким образом, а не то, чтобы там, что опять таки привычка э, типа прости и отвяжишься от меня, да, а именно вот ну, осознанно вы это сделали и решили сделать. Вот. Также, э, конечно, если вот, э, а здесь иногда бывают такие ситуации, понимать, что человек может э, не всегда может грамотно это осознавать, это анализировать вот, именно свои поступки, и у него таким Единственным его решением будет, знаете, такое, что он принимает в этой ситуации, это вот деструктивное такое разрушение. Вот это наоборот идет вот культивирование, своих ошибок, то, что мы говорим, вот, отвяжись, неосознавание, да, вот это как просто как дежурное слово, понимаете? И это может привести к такому э, ухудшению своего состояния, потому что на вибрации там все равно чувствует, что что-то не то сделал, да, понимаете? Это, конечно, будет сопровождаться таким возникновением неприязни или к ненависти к тем людям, которых, которых он может обидеть, понимаете? Или которых он, которые его обидели. И появляется такая привычка «все кругом виноваты, только не я». А другой вариант этого — это такая психологическая защита еще себя, Понимаете? Мы, наоборот, закрываемся от всех, да? стараемся никого не впускать, пытаемся спрятать эту эмоцию глубоко в себя. Но это работать будет только в первое время. Понимаете, это временный эффект. Угу. И психология — это называется такая... Еще есть такое, знаете, вот неоправданное чувство вины. Угу, есть вот вопрос еще? Вопросы были? Да. звезды слабые, их надо наполнять, в этом должна быть цель работы над собой. Да. Угу. Это и есть повышение вибраций, да? Ирина Синдюкова, как только прочла, что сегодняшний вебинар будет с такой, с такой темой, тело тут же отозвалось, сжалось горло, солнечное сплетение словно сковало что-то, и зачесались в центре живота и грудей. Слушаю сейчас бурление и отрыжка. Сама Тика устала от этого чувства. Ноша в теле, как гели на ногах. Вот видите? То есть это вот именно отзывается, да? То, что внутри сидит. Поэтому это и отзывается. Это и хорошо, что, наоборот, это хорошо, что вы так это чувствуете, Ирина. Потому что это здорово. И, значит, у вас есть возможность это проработать себе. Понимаете? Потому что часто у нас на вебинарах случается чудо. Просто у человека, как может случиться чудо? Просто от... Осознание этого у него возникает другая, то есть у него как бы идет перестройка в мозгах, понимаете? Человек начинает понимать, что что-то по-другому надо делать. да? Значит, если что-то со мной идет все плохо, плохо, плохо, значит, я делаю что-то не то. Да? А что я делаю не то? То есть какой-то анализ, вот мы об этом и говорим. Есть, конечно, еще такое, в психологии такое еще неоправданное чувство вины. Бывает такое. Знаете, это вот такое достаточно такое сложная эмоция, такая она, может быть, обманчивая, как вот здесь писали, что я там, не надо на кладбище памятник поставить, а я еду на юга, да?